Ну все, мы в эфире. Приветствую участников сегодняшнего вебинара. Сегодня у нас опять очень много новых участников на нашей трансляции, поэтому придется с самого начала рассказать о нашей компании, чем мы занимаемся, и что мы меняем на планете, дальнейшие наши действия, какие будут у нас в этом месяце, в следующем месяце. Ну и по планам у нас... Обсудим, значит, те вопросы, которые часто задаются у нас и мне на почту, и на нашем сайте официальным представителям. Все вопросы опять сегодня разберем, так что вопросов у людей не осталось. Итак, начнем с самого начала. Начал всю эту идею Александр Сергеевич Кугушов, Это наш русский ученый, который еще в 80-х годах сделал генератор без магнитного сопротивления. Сейчас у нас все электричество на планете, которое мы получаем, идет от угольных и различных электростанций. Так вот, на всех этих электростанциях само электричество оно идет всегда из генератора. Просто этот генератор разными способами на электростанциях вращается. Где-то на угольной электростанции уголь топится в печке, топит в воду, а вода превращается в пар и паровой турбиной вращает наш генератор. На атомной электростанции эту воду нагревает атомный реактор. Также вода превращается в пар. И паровая турбина уже вращает, опять же, этот же обычный генератор. Ну вот принцип он, в принципе, во всех странах одинаковый, никто ничего нового не придумал. Все люди просто пытаются к генератору что-то приделать, какую-то конструкцию для того, чтобы получать электроэнергию. Александр Сергеевич Кугушов пошел другим путем. Он разобрал генератор, посмотрел, из чего он сделан, и несколько лет потратил на то, чтобы убрать магнит на сопротивление из генератора. Дело в том, что тот человек, который изначально придумал генератор, он не позаботился о его конструкции, он позаботился о том, о самом принципе, вырабатывать электрические токи, ладно, а как вырабатывать, как улучшить его характеристики, не хватило, может быть, времени этому человеку. Так вот, все генераторы, когда мы с них берем электрический ток, эти генераторы, они сопротивляются нашему вращению. И чем больше напряжения мы получаем с нашего генератора, чем больше электроэнергии он нам дает, тем туже вращается любой генератор. Хоть в автомобиле, хоть в электростанции. Но вот Обычному автолюбителю это легко проверить на своем автомобиле, когда вы садитесь, заводите машину без включенных электроприборов. Ваша машина работает, двигатель у вас заведенный. И смотрите на стрелку тахометра, включаете, например, фары там, и печку на полную. И ваш двигатель, у вас обороты просто упадут незначительно, но упадут, тем самым вот, э, и проявляется это магнитное сопротивление генератора. Когда маленький генератор, мы берем с него напряжение на электроприборы, и у него вот это магнитное сопротивление, оно влияет на работу двигателя, то есть даже тормозит двигатель автомобиля. Вот на всех крупных электростанциях сам генератор небольшой, он буквально там 3-4 метра в длину, но для того, чтобы его повернуть, требуется специальная установки э, паровые турбины, например, компании Siemens. Дело в том, что вот это магнитное сопротивление вот таких генераторов на электростанциях, оно настолько велико, что если, например, мы КАМАЗ привяжем веревкой к генератору, и будет КАМАЗ тянуть, этот генератор, то он не сможет повернуть ось ротор генератора. Настолько велико это магнитное сопротивление. Так вот, Александр Сергеевич кугушев еще в 80-х годах а, сделал генератор без магнитного сопротивления. То есть такой же большой генератор, такой же мощности, как на обычных электростанциях, этот генератор можно вращать рукой. Достаточно рукой повернуть ротор-генератор, и он начнет вырабатывать то же самое напряжение, той же самой мощности, что и обычный генератор, сейчас современный. Но все современные генераторы, они уже используются более 100 лет, и принцип их вращения вот этими паровыми турбинами – это паровоз, которому также больше 100 лет. Что, по, что позволяет нам применение генераторов без магнитного сопротивления? Это значит, что для его вращения требуется небольшое усилие. И вот это усилие, оно… Это усилие мы приводим в движение, вот это генератор, мы приводим в движение небольшим электродвигателем. А, так как усилие небольшое, поэтому электродвигатель сам всегда меньше по размеру, чем сам генератор. То есть мы берем генератор без магнитного сопротивления, предел к нему небольшой электродвигатель, соединяем их ремнем и все. Генератор вращает электродвигатель, электродвигатель вращает генератор. Соответственно, сам электродвигатель он питается электрическим током от самого генератора. Для вращения, например, 3-киловаттного генератора требуется всего лишь 60-ваттный электродвигатель. Это, к слову, для тех, кто хочет посчитать КПД без топливных электростанций. Вот сейчас у Александра Сергеевича Кугушова готова первая модель этого, этой электростанции, которая находится в Италии. 3-киловаттный э, генератор вращается в 60-ваттном электродвигателе. Все остальное напряжение можно использовать в сети для удовлетворения своих потребностей. Так вот, для того, чтобы эту технологию распространить по всей, на весь мир, Александр Сергеевич организовал компанию, которая называется Source Energy. это источник энергии. Начало положено сразу же в трех странах – Италия, Германия и Россия. Меня зовут Александр Бобров, я являюсь президентом компании в России и занимаюсь развитием этой технологии в наших регионах. Компания была запущена 1 марта 2018 года, на данный момент проходит э, процесс создания документов юридических для регистрации этой компании. И в конце мая у нас будет эта компания зарегистрирована. Сам выпуск бестопливных генераторов серийно начнется уже осенью этого года э, сразу в нескольких городах. Чуть попозже я расскажу о производственных процессах, которые сейчас у нас происходят. Так вот, для того, чтобы э, участники уже сейчас могли получать информацию. Мы запустили такую предстартовую кампанию для того, чтобы информировать население об этих генераторах. И также для того, чтобы само, само население могло участвовать также в развитии компаний. Самое главное – это все-таки доносить до людей информацию о том, что технология такая сейчас появляется, она будет массово производиться в нашей стране, и каждый человек должен ее применять. Почему нужно ее применять? Например… Те генераторы, которые сейчас используются на тепловых электростанциях, они наносят колоссальный урон окружающей среде, экологии в целом. Нарастает количество землетрясений во всех странах, нарастает их магнитуда. У нас на сайте размещен сервис для отслеживания землетрясений по всему миру. В разделе «Наша миссия» вы можете зайти в этот раздел на нашем сайте и перейти на вкладку «Мониторинг землетрясений», и вы увидите в онлайн-режиме, сколько землетрясений уже в этом году было по всему миру. Их было уже несколько тысяч штук, и все эти землетрясения, они идут по границам литосферных плит нашей планеты. Дело в том, что когда мы добываем колоссальное количество угля для угольных электростанций, наша планета теряет массу. Мы сжигаем уголь, уголь уходит в воздух, масса планеты уменьшается. Когда уменьшается масса планеты, из-за этого смещается ее ядро. Ядро внутри смещается и нагревает сильнее магму, которая находится под, а, в центре Земли эта магма, она нагревается и растягивает нашу планету как футбольный мяч, перекачанный футбольный мяч. И наша планета состоит из литосферных плит, и вот по стыкам этих литосферных плит идут разрывы, колоссальные разрывы, причем особенно это заметно на Тихоокеанской плите в районе Северной Америки, вот именно там, где расходятся две плиты, две плиты Тихоокеанская и Североамериканская. Вот в этом месте сейчас большое количество землетрясений, и там ожидается в скором времени разрыв глубиной до магмы. Если такой разрыв произойдет, то на Америку ожидается крупный цунами со стороны океана. Для того, чтобы вот этих землетрясений не было, для того, чтобы наша планета перестала разрушаться, для того, чтобы люди получали свободный доступ к электроэнергии, нужно все эти электростанции перевести на новый принцип работы, то есть провести модернизацию всей энергосистемы во всех странах. Для этого нужно со всех электростанций убрать старые генераторы и поставить наши бестопливные электростанции. То есть это те же самые генераторы, которые вращаются электродвигателями. Что произойдет? В таком случае все электростанции меняют наши генераторы, и больше не нужно поставлять на эти электростанции там, уголь, нефть, газ, ядерное топливо или какие-то другие ресурсы для того, чтобы производить электрическую энергию. К слову, каждая электростанция в среднем потребляет от 5 до 10 вагонов угля в сутки. А есть такие крупные электростанции, где, они, которые потребляют и 50, и 100 вагонов за один день. То есть прямо стоит в очередь поездов, электростанция, поезда подходят, и прямо есть такие устройства, где по 5 вагонов, прямо так поезд переворачивается вниз головой, уголь высыпается, и поезд дальше едет. Колоссальное количество угля, если умножить их на количество электростанций по всему миру, то это миллионы-миллионы кубометров угля. Мы постоянно добываем и сжигаем их воздух. И все это для того, чтобы просто получать электрическую энергию, которая нам нужна повсеместно для включения наших электроприборов, для модернизации промышленности, производства, для получения каких-то инноваций. И сейчас мир подошел к такому рубежу, что вот это количество инноваций, новых технологий, оно настолько велико, но никто не может их применить ни в какой стране, потому что выработка электроэнергии, она подошла к своему такому пиковому значению, то есть сколько стран электроэнергии вырабатывают, а столько они и потребляют. Запаса электроэнергии большого нет, ни, да вообще минимально даже запаса электроэнергии нет практически ни в какой стране. И сейчас все страны думают над, над вопросом, где взять электроэнергию. И к ним приходят а, такие разработки, как ветровые, ветровые, вот эти ветряки, солнечные батареи, еще какие-то гидроэлектростанции. А, в общем, все это прошлый век не, не дает столько электроэнергии, сколько дают наши бестопливные электростанции. Дело в том, что генератор мы можем выпускать любой мощности от 1 кВт до нескольких гигаватт. Сам принцип работы генератора не меняется, увеличивается лишь просто масштаб его деталей. И при этом мы можем произвести любой генератор любого размера в зависимости от того, какой мощности, вам нужно, какой мощности вам нужна эта электростанция. Что касается стоимости этих электростанций, нужно посмотреть, сколько стоят сейчас дизельные электростанции. Это удовольствие не из дешевых. А для того чтобы человек имел источник энергии он должен а, выложить круглую сумму денег например для запитки там двух трехэтажного дома требуется примерно 30 киловатт чтобы обеспечить полностью весь дом это там теплые полы электроэнергия все отопительные приборы свет вода ну и возможно пристроить к дому например теплицу которая будет круглый год отап отапливаться от этого генератора и круглый год там можно будет выращивать урожай вот, возьмем, к примеру, генератор над мощностью 30 кВт. Посмотрите, сколько стоит в интернете генератор мощностью 30 кВт. Это в среднем примерно полмиллиона рублей, а где-то в каких-то компаниях и выше. Наш генератор будет стоить примерно в два раза дороже, но при этом ему не нужно заправлять каким-то топливом. То есть раз поставили, и постоянно на протяжении десятилетий у вас будет свой источник энергии, благодаря этому вы станете, вам станет доступно все, что потребляет, все для чего используется электроэнергия, вы можете использовать ее круглосуточно, не заботясь там о выключении каких-то приборов, выращивать урожай круглый год в своей теплице, при этом не затрачивая каких-то ресурсов на отопление. Так вот, стоимость нашей бестопливной электростанции будет в среднем в два раза дороже дизельного, то есть вот на примере 30 киловатт она будет примерно где-то около 1 миллиона рублей. Как сделать так, чтобы это было доступно обычным людям? среднее наше население имеет заработную плату там 30 50 тысяч рублей в месяц как обычно семье получить генератор стоимостью в 1 миллион рублей И помимо этого вот выпустит компания такие генераторы как обычное население узнает что появилась такая новая технология и что можно ее применять на основе этих генераторов делать какие-то свои проекты свои инновации приделать к этим генераторам какие-то маленькие промышленное производства и выпускать какую-то продукцию так вот для того, чтобы сделать рекламу, для того, чтобы стала эта технология доступна людям, для того, чтобы сделать очередность получения вот этих генераторов, наша компания пошла путем выпуска своей криптовалюты на стандарт ERC-20 на базе системы Ethereum. Мы выпустили наши контракты, которые называются мегаватт-контракт. Наш контракт – это контракт между компанией и человеком на поставку ему одного мегаватта электроэнергии. Этот контракт, он обеспечен, получается, электроэнергией от наших генераторов. Этот контракт вы можете обменять не только на саму электроэнергию, но и на источник этой электроэнергии, на саму электростанцию. Также вы можете передать этот контракт по наследству, либо в дальнейшем продать его по более высокой цене. Стоимость этих контрактов определяется компанией, и она расписана на полгода вперед. С марта месяца, с 1 по 15 марта эти контракты стоили 5 рублей. С 15 марта до, до конца марта они стоили 10 рублей. В апреле их цена была 50 и 90 рублей. Сейчас, в начале мая, стоимость контрактов составляет 120 рублей до 15 мая. До 15 мая включительно вы можете приобрести наши контракты по стоимости 120 рублей. С 1 сентября стоимость этих контрактов будет составлять 3100 рублей. Чем это обусловлено? Наши контракты они обеспечены электроэнергией в количестве 1 мегаватт-час каждый. 1 мегаватт-час у нас в России стоит 3100 рублей. Эту стоимость задает наше правительство, каждый год публикуя стоимость электроэнергии на один год. В январе 2018 года эта стоимость была установлена на уровне 3100 рублей за 1 мегаватт. Соответственно, наш контракт, который обеспечен 1 мегаваттом электроэнергии, он стоит 3100 рублей, столько, сколько сказал нам государство. Но отпускную стоимость этого контракта наша компания может уменьшать настолько, насколько считает нужным, так как мы не тратим на, на выпуск электроэнергии какие-то ресурсы. Мы не тратим газ, нефть, уголь, на топливо. У нас есть генераторы, которые вырабатывают постоянно, бесконечно электрическую энергию, которую можно поставлять нашим участникам. Вот за счет того, что эта электроэнергия она не имеет никакой стоимости, поэтому и компания сделала отпускную стоимость сначала там 5 рублей, потом 10, потом 50 то есть мы смогли ее уменьшить за счет того, что мы не потребляем никаких ресурсов. Но с 1 сентября мы выходим на государственный уровень, и стоимость одного контракта будет 3100 рублей. Вот, вернемся к нашим генераторам. Чтобы приобрести генератор 30 киловатт, мощностью 30 кВт, вам необходимо потратить на него 1 миллион рублей. А если перевести это на контракты, то примерно 250-300 контрактов. 250-300 контрактов сегодня по 120 рублей, общая сумма получается 30 тысяч рублей примерно. Вот 30 тысяч рублей под силу любой семье, под силу, в принципе, всему населению в нашей стране, для того, чтобы купить контракты нашей компании, поддержать ее на стадии производства, запуск, на стадии запуска производства, и компания потом в дальнейшем будет вознаграждать этих людей своими генераторами в обмен на контракты нашей компании. Также наши контракты осенью этого года вы сможете продать по стоимости 3100 рублей. Для, для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы люди, помимо того, что приобретут генератор, могли а, также профинансировать свой проект или построить, например, родовое поместье или приделать генератору какое-то маленькое промышленное производство, чтобы выпускать какую-то продукцию. То есть человек, покупая а, контракты не, не только для того, чтобы приобрести генератор, но и делая вклад в развитие компании для того, чтобы увеличить свой капитал, для того, чтобы осенью, получив генератор, он смог себя обеспечить именно финансовыми ресурсами и двигаться со своей семьей дальше. Либо это будет в чистом поле родового поместья, либо это будет там, где он уже живет, обустройство этого дома, либо какое-то производство. И на все на это нужны средства. Вот для этого и придумана система наших мегаватт-контрактов. Во-первых, это... Получается доступная технология для всех людей. Во-вторых, мы тем самым сделали большой шаг в рекламе. То есть нашей компании два месяца, она знает уже по всему миру, просто потому что криптовалюта, вот эти контракты, а это сейчас тренд по всему миру, каждый человек, в принципе, это знает. И за счет этого, за счет сарафанного радио, наша компания стала такой популярной. Хотя ее официальное открытие компании будет 28 июля в Москве. Вот. Uh, у нас сейчас уже около 2000 акционеров по всему миру. Люди поддерживают нашу компанию, поддерживают наши направления. они приобретают наши мегаватт-контракты для того, чтобы в дальнейшем приобрести генераторы. Uh, что еще будут давать эти генераторы, помимо того, что мы можем, можем применять их в быту? Uh, крупное промышленное производство, да и вообще все производства в целом будут применять наши генераторы для того, чтобы сократить потребление электроэнергии, а сократить стоимость выпуска, выпускаемой продукции за счет стоимости электроэнергии на своих производствах. К слову, возьмем, например, такие производства, как металлургия. Металлургические предприятия выпускают продукцию, металлические изделия. код стоимость этих изделий порой достигает 70% процентов, от общей стоимости изделия ⁇ это стоимость электроэнергии. То есть, если предприятие будет получать электроэнергию даже в два раза дешевле, то стоимость изделия уменьшится примерно на 30%. А если а, производство выкупит себе генератор, поставит его, то а, стоимость электроэнергии у них будет равна нулю, соответственно, стоимость изделия упадет больше, чем в два раза. В экономической, в социальной сфере это улучшение инфраструктуры в наших городах, а, транспортная система. Если такой генератор поставить в автомобиль, то автомобиль будет ездить 10-30 лет без всякой подзарядки, без использования батареи. То есть вы сели, ездите и не знаете, что такое заправлять автомобиль, чувствуете себя комфортно, можете ехать на любое расстояние, не задумываться о том, что ваш автомобиль остановится. При этом затраты на топливо у вас будут 0 рублей. Также наша компания сейчас занимается разработкой квадрокоптеров пассажирских. Мы изучаем различные технологии в других странах. И осенью этого года мы хотим показать первое решение, которое будет предлагать наша компания – это… Пассажирский квадрокоптер от 4 до 6 человек, на который летает на основе этого генератора также несколько десятилетий без всякой подзарядки. И стоимость такого квадрокоптера будет равняться стоимости среднего автомобиля. Соответственно, поменяется вообще транспортная система и вообще инфраструктура во всех городах, если такой транспорт выйдет в свет. А выйдет в свет он уже осенью этого года, мы покажем первую, первую такую платформу базовую, на которой потом будет уже наращиваться там кабины и так далее вот это что касается того зачем основа нашей компании что какую технологию она несет в свет для тех акционеров кто у нас уже не первый месяц с нами идет в пути я хочу огласить планы которые у нас уже сделаны на данный момент и немножко рассказать о том что у нас запланировано в ближайшие пару месяцев Итак, самая последняя, это вот была у нас поездка в Новокузнецк, где поступило первое предложение. Мы рассматривали там промышленное производство, на котором мы хотим запустить первую линию по выпуску наших бестопольных электростанций. Съездили, значит, мы туда посмотрели. В принципе, у нас все понравилось. Выложили небольшой фото-видео отчет, можете посмотреть на нашем сайте, либо на нашей группе ВКонтакте. Нам, в принципе, все понравилось, нас все устраивает, так что будем сотрудничать. Я думаю, что примерно через две недели у нас будет второй раунд переговоров по поводу этого производства. Наша команда туда вылетит, ориентировочно это в конце мая, в начале июня. И думаю, что после этого уже будет полностью известно, будем мы там базироваться на этом предприятии или нет. Но сейчас вот с уверенностью 80% могу сказать, что да, мы там будем начинать. Там будем сейчас ставить оборудование, которое нам необходимо для выпуска электростанции. И в таком случае уже, возможно, к концу лета мы начнем плановый выпуск серии бестопроводных электростанций мощностью 30 и 50 киловатт. Дальше, что касается нашего официального сайта. Программисты, значит, у нас работают. Обещали нам через два дня показать сайт, но несколько дней назад мы посмотрели их наработки и полностью отправили на на переделку, так сказать, этого сайта нам не понравился ни дизайн, ни функционал, который нам они там предложили. То есть полностью отправили на доработку. Но так как ядро ядро уже этого сайта сказали, что в течение пяти дней предоставят нам уже готовый вариант. То есть пять дней еще потерпите. Через пять дней у нас должен быть уже сайт. Дальше у нас будут личные кабинеты. В личных кабинетах у нас, скорее всего, появится стандартная реферальная система, как в, разных, в различных компаниях, и дополнительный функционал. Это, возможно, у нас будут прямо внутри в личных кабинетах и видеозвонки, и какая-то еще маркетинговая дополнительная программа для привлечения акционеров. Так, дальше. Скоро у нас ожидается презентация нашей компании в таких городах, это Сыктывкар и Ярославль. Это уже запланировано на май месяца. Смотрите, мы сейчас объявим а, даты, в каких, а, когда и в каких городах мы будем там выступать. Вот первый у нас ожидается в Ярославле. А, сейчас скажу, по-моему, 24. -го. 24 -го или 25 мая наша команда будет в Ярославле, в том числе я там буду выступать. Поэтому, кто а, рядом живет, может приехать на это мероприятие, поприсутствовать, задать там какие-то дополнительные вопросы, познакомиться с, нашим, а, с нашей компанией, с нашими руководителями обменяться контактами, также продуктивно начать работать вместе с ними, если вы хотите заниматься развитием нашей компании. Так, Что касается официального открытия компании в Москве, мы планировали его на середину либо конец июня, но в связи с чемпионатом мира по футболу нас сдвигают на июль месяц. И сколько мы не пытались этому сопротивляться, поняли, что в принципе торопиться не будем, лучше, лучше подготовимся к этому мероприятию. И нам определили 28 июля. 27 числа у нас будет репетиция, 28 июля уже окончательно назначена дата на, для официального открытия компании. Будет это в Москве, во Внуково 3, 28 числа. Всю дополнительную информацию, во сколько, что с тобой нужно иметь и как туда попасть, мы выложим на нашем сайте, где-то уже, наверное, в июне месяца. Также у нас скоро появится рекламная продукция для распространения для руководителей, также для всех желающих, кто хочет развивать нашу компанию. На нашем сайте все материалы будут опубликованы. Также скоро мы будем открывать офисы по всей стране. У нас готов уже дизайн, как всей документации, всех материалов, которые будут находиться внутри офиса, так и внутренний интерьер этого офиса. Маркетологи поработали, сделали нам отличный красивый дизайн. И скоро по всей стране будут открываться офисы нашей компании в котором можно будет приходить, задавать вопросы, можно будет консультироваться по поводу этих генераторов, какие вам нужны мощности, сколько это будет стоить и так далее. Так что уже, наверное, к концу мая мы первый офис покажем. Также у нас планируется еще ряд крупных рекламных акций до конца июня. Причем в различных городах – это Москва, Сибирь, Красноярск и Санкт-Петербург. Это вот пока три таких крупных города, в которых будут проходить а, широкомасштабные рекламные акции нашей компании. Также 20 мая мы будем выступать на международном форуме по криптовалюте в Москве. Также, если кто-то есть желающий поучаствовать и задать нам вопросы, можете а, обратиться ко мне на электронную почту, либо позвонить мне по телефону, а я скажу, где мы с вами можем там заранее встретиться и как вам попасть на это мероприятие, если у вас есть желание там поприсутствовать. А, значит, будет оно проходить 20 мая. Вот так. Адрес я сейчас не помню уже, но обратитесь, я адрес вам скажу, где это будет проходить. И, и также на нашем официальном сайте все контакты будут выложены. Так. Ну, по плану, в принципе, что я хотел рассказать, вроде бы все сказал. А давайте сейчас ответим на вопросы, если что-то будет в конце, я еще добавлю. Радик, если есть какие-то вопросы, зачитай, пожалуйста, я на все вопросы отвечу. Да, сейчас зачитаю. Да, сейчас зачитаю. так говорится э э нормально ну да я тебя слышу хорошо сколько компаний уже средств на развитие и, и куда эти средства направлены а, значит точно сумма это я могу сказать в контрактах это порядка 20 процентов контрактов уже реализовано а, данное средство направляются. Вот Сейчас, в данный момент, мы рассматриваем приобретение, компаний, приобретение промышленных производств в Новокузнецке. Их стоимость составляет порядка 250 миллионов рублей. Плюс еще оборудование, которое необходимо будет для производства там электростанций. Возможно, будут еще какие-то помещения приобретены. На данный момент у нас будет запланирована рекламная кампания, которая будет проходить как в интернете, так и на земле. Это открытие офисов. Это, Ну и самое главное, конечно же, это производство генераторов, то есть основные средства сейчас идут на закупку деталей первой партии, сейчас мы будем делать 10 генераторов, в среднем по 10 кВт каждый, это все комплектующие, в основном это самое дорогостоящие это магниты и фиориты, которые мы будем заказывать, скорее всего, из Китая, так как наше производство в России не дает таких объемов, которые нам необходимы прорабатываем конструктив этой модели то есть дело мы прорабатываем корпуса и электронную составляющую электронную начинку для управления самого генератора также для защиты также основные средства у нас идут на поддержание нашей команды которая в которую входят специалисты различных направлений это и юристы и технологии в общем различных сфер деятельности люди в разных странах занимаются сейчас развитием нашей компании также, ну это вот, наверное, самые такие основные статьи расходов, но все-таки основное средства мы будем пускать на производство этих генераторов. Также после того, как мы проведем презентацию в Москве, я думаю, вопросов с финансированием компании совсем не будет, я думаю, что мы можем позволить себе различные заводы в разных городах. Также мы сейчас обращаемся к тем, кто хочет участвовать уже в процессе производства этих генераторов. Вы можете зайти на наш официальный сайт и заполнить там заявку для участия в производственном процессе. Это заявка для тех людей, кто имеет у себя либо какие-то предприятия, промышленные комплексы, либо оборудование для производства генераторов. Там необходимо токарное оборудование, лазер для вырезки металла. Фрезерное оборудование. Ну, это, это, так, еще приза, лазер. Так. Ну, намотка катушек в медной проволоке. Ну, либо все это оборудование, если у вас есть какое-то пустое помещение, это оборудование, можно все закупить, все это продается. Сейчас это все доступно. Поэтому все, кто желает участвовать в производственном процессе, проходите на наш сайт страница производства так и называется и заполнять там заявку форму и после этого наши специалисты с вами свяжутся и расскажут дальнейшие пути уже взаимодействия между ваш, вашей и нашей компанией. Так, следующий вопрос, Рай. Николай интересуется Александр, вам приходилось наблюдать за работой генераторов вживую? На данный момент эти генераторы, я вживую наблюдаю здесь в России который мы собираем своими руками сам генератор который работает в италии да я его наблюдал живую работать он отлично вырабатывает электроэнергию без каких либо там усилий ничего там сложного нет это не какая-то там сверхтехнология которая там так все думаю что там какие-то там не знаю ноу-хау ну, да можно сказать это на данный момент ноу-хау но это обычный генератор который просто доработан и убрана в нем магнитное сопротивление никаких там сверхъестественных сил там и металлах там не применяется то есть это эти же самые ротор, статор, просто доработана каждая деталь, доработанный ротор, что-то изменено, Доработанные катушки, которые тоже изменены. Сам, вот для тех, кто занимается там, кто понимает вообще вот в этих генераторах, самое основное изменение, которое внес Александр Сергеевич, это беличья клетка, которая применяется в роторе. А вот эта же беличья клетка применяется еще дополнительно и в статоре. Вот это одно из таких основных решений, которое помогло убрать электромагнитное сопротивление. Но помимо этого, есть наработки в каждой детали. И в самом статоре, и в роторе, я говорю, каждый, каждая деталь доработана. Вот. Следующий вопрос. Когда прилетает Кугушов, и почему нельзя провести презентацию раньше в другом месте? Александр Сергеевич прилетит ориентировочно в июне месяца. Презентация самого генератора, вот такая крупная международного уровня, запланирована на 28 июля, но при этом демонстрацию генератора нам никто не запрещает проводить до этого в разных городах. Я думаю, мы этим будем заниматься. Сейчас, когда генераторы будут готовы, возможно, в начале июня, мы начнем выезд команд с этими генераторами. В разные города, где будем демонстрировать их работу, общаться с людьми, чтобы каждый мог посмотреть, потрогать, пощупать, как это работает. Для того, чтобы на мероприятии 28 июля у нас уже была более широкая аудитория, более проработана даже сама программа вот этих мероприятий. Поэтому будем, будем и, конечно, показывать. Дождитесь, сейчас мы соберем эти генераторы, и в июне, я думаю, что мы начнем уже их демонстрировать широкой публике. Когда будет готова юридическая документация компании? Да, юридическая документация готова будет на следующей неделе, нам дадут ее на ознакомление, если никаких вопросов больше не возникнет, и там будет все готово, то отправим ее на регистрацию, и все, в этом месте уже компания будет зарегистрирована. Так, ну тут интересуется по поводу white paper, будет ли на новом сайте в формате pdf. Вот что касается white paper, изначально, когда компания планировалась, это рассматривалась компания как по производству генераторов, крупно-промышленное предприятие по производству генераторов. Сейчас таких компаний и предприятий на планете очень много, и многие выпускают эти генераторы старого образца, но при этом они никак не связаны с системой блокчейн, криптовалюты и так далее, у них нет никаких white paper, то есть обычно предприятие, которое производит продукцию. А так как мы взяли направление еще и криптовалюты и совместили их, это не означает, что мы пойдем по такому же шаблону, как и все. Вот первый человек, кто помнит, когда он сделал биткоин, у них там вышел white paper, белый лист, там, дорожная карта и так далее, и все начали делать как под копирку, все пытаются сделать как какой-то эталон, почему-то считают, что человек, Так, слышно меня теперь отлично? Да, слышно. Так, значит, по поводу white paper я отвечал на вопрос, не знаю, слышно было был или нет, еще раз когда повторюсь, что white paper – это само по себе название шаблона взятой от тех людей, которые сделали изначально криптовалюту биткоин. Но не нужно идти по стопам этой компании, этих людей которые, в принципе, даже никому не известны. Не нужно сделать, делать все по шаблону, нужно делать так, как понятно людям. И не все люди связаны с криптовалютой, не все понимают даже такое понятие, как white paper. У крупных промышленных предприятий есть на сайте раздела «Компании», где вы можете зайти и на сайте подробно ознакомиться с этой продукцией и, в принципе, с планами компании на будущее. Поэтому я думаю, что у нас в раздел будет все-таки о компании, в котором все подробно будет написано и рассказано. Также, что касается отдела дорожной карты, у нас, в принципе, это сейчас есть на сайте, где схематично отображено план действий на ближайшие годы вперед, и видно, что компания хочет изменить полностью электрификацию всей системы всей на планете, это замена всех электростанций на наши бестопливные электростанции, это внедрение наших генераторов в транспорт, в социальную, в экономическую сферу, везде повсеместно в быту я думаю, что более как-то, может быть, подробно распишем эту дорожную карту, так, которая у нас есть сейчас, либо ее оставим. Так, ну все, в принципе. Давайте следующий вопрос. А, Представители будут ли на обновленном сайте контакты официальных представителей? А, да, на официальном сайте сейчас появятся у нас дополнительные контакты. Дело в том, что... Компания вот уже два месяца и количество официальных представителей у нас было практически 70 человек в разных городах но некоторые случилось так что некоторые официальные представители просто перестали выходить на связь кто-то и были даже такие люди которые купили контракты и спустя несколько месяцев начали продавать свои контракты Пользуюсь тем, что они размещены на сайте, как официальные представители, иначе делать на этом бизнес, зарабатывать на этом деньги, но при этом а, компания из-за них терпит убытки. То есть они когда-то по 5 рублей купили контракты, остались официальными представителями, сейчас просто продают свои контракты, при этом компания с них а, с ними никак вообще не взаимодействует, люди даже на связь не выходят. А, поэтому а сейчас полностью решили. Снова сформировать отдел официальных представителей. У нас назначены руководители, это Мошкин, Владимир и Денис Залевских, которые у нас находятся в Красноярске. Они будут заниматься именно построением и взаимодействием с командой официальных представителей. Сейчас у нас будет обновленный список, это уже те люди, которые будут постоянно на связи, постоянно отвечать на всякие вопросы. И также список у нас расширится официальными представителями уже в других странах. На контакте появится... Как только будет сайт, я думаю, на новом сайте будет список висеть. Так, Виталий интересуется, отчеты будут выкладываться по использованию денежных средств для акционеров. Да, конечно, мы будем постоянно делать не просто отчеты в письменном виде, но и фото, видео, отчеты, чтобы люди видели, чем мы занимаемся, как мы взаимодействуем с предприятиями, что мы производим, какая продукция у нас уже готова. Все, от и до, конечно, люди будут все наблюдать. Угу. Ну и вот такой еще один вопрос. У Дуйнова говорил, что э, так как основная часть залежей редкоземельных магнитов находится в Китае, и они отдель, э, отдельно магниты стараются не продавать, а только с моторами, а вы говорите, что будет, э, будете выпускать их тысячами штук. Откуда столько магнитов возьмете? Это очень важный момент, иначе вообще производство не пойдет. Не знаю, мы с такой проблемой не столкнулись. У нас несколько предприятий, которые производят магниты в Китае, со всеми уже налажен контакт, все продают магниты, там, никаких сложностей с вывозом и приобретением магнитов из Китая нет. Так, ну все, наверное, тут основные вопросы закончились. Так, значит... В принципе, я вроде все сказал, что на этой неделе какие новости были. Я думаю, если какие-то новости появятся дополнительно, они у нас в группе будут опубликованы, либо на нашем сайте. Так что следите за новостями, оставайтесь с нами. Это, наверное, самая такая, я бы сказал, компания года, которая сейчас войдет в мир, о нас будут говорить везде и все. Технология, которую мы несем, она необходима всему человечеству, так как люди уже устали от... Да, того из нехватки электроэнергии которая у нас сейчас существует это из и из загрязнения, вот этой экологии просто некоторые не обращают на это внимание особенно основная масса но те кто этим вопросом занимается они уже давно бьют тревогу уже последние 10-20 лет э, все ученые все говорили о том что скоро наступит порог когда у людей закончится электричество и мы не сможем наращивать мощности потому что нет никакой технологии и вот благодаря тому что в свет появилась наша компания у нас появились такие бестопленные электростанции которые позволят поставлять электроэнергию в любую точку планеты, независимо от коммуникаций. Благодаря этому люди выйдут на новый виток развития. Промышленность у нас в нашей стране станет совершенно другой, более результативной, более современной. Социальная сфера, экономическая сфера, инфраструктура в наших городах поменяется полностью, потому что наши генераторы дают возможность использовать электроприборы, несмотря на то, сколько электроэнергия стоит и какие ресурсы для этого необходимы. Так что облик нашей страны, я думаю, в ближайшие 10-15-20 лет изменится полностью. Страна будет только более современной, более промышленным таким промышленным центром. Как сейчас Китай является промышленным центром угла, таким же, но уже инновационные технологии у нас будут. Так что давайте следить за новостями, заниматься развитием нашей компании. Помогать нашей компании, чтобы у нас быстрее генераторы появились в наших домах, чтобы транспорт у нас стал бы быстрее, бестопливный. Самолеты, автомобиль, летать 10, 20, 30 лет, без всяких зарядок, без всяких батарей. Да, Радик? Еще пару вопросов появилось. Вот. Будет ли выход на ICO? если нет, то почему? Да, выхода на ICO у нас пока не планируется. Дело в том, что ICO изначально придумано для тех людей, кто выпускает криптовалюту, которая ничем не обеспечена, и для того, чтобы люди начали ее покупать, вообще появилась, появилась у нее какая-то стоимость, люди выводят эту криптовалюту на ICO, в принципе, ничем ее не подкрепляя. Мы не хотим выходить на все, так как наша стоимость, электро... стоимость мегаватт-контрактов определена стоимостью электроэнергии на рынке. Поэтому наш контракт привязан к электроэнергии, ее стоимость определена государством, составляет она 3100 рублей, поэтому нам нет смысла выходить на ICO, нам нет смысла заниматься спекуляцией наших контрактов, так как это делают другие компании. Если это нужно будет, мы это будем делать, но пока мы не видим смысла в выходе на ICO. Попыток повернуть подобное было много, но все эти инновации блокировались и, промышлен... так, и промышленные образцы разрушались. Какие способы противодействия топливным карателям планирует компания? Ну, то, что применялись, там какие-то к ним действия, возможно, это было и так. Мы же с вами не знаем, нужно индивидуально разбираться в каждом направлении. Наша компания не имеет магнитного сопротивления как в самом генераторе, так и в развитии самой компании повсеместно. Те топ игроки топовые, крупные, которые им занимаются продажей электроэнергии, у нас с ними налажен контакт. Мы будем проводить модернизацию на их производстве, никто никакие палки в колеса нам никогда и не хотел вставлять. Им нравится чем то, чем мы занимаемся, они ждут на уже выход нашей продукции на рынок. Что это позволит им сделать? Они на своих электростанциях, на которых они уже сейчас производят электроэнергию, сделают модернизацию, заменят свои старые генераторы на наши, топливные, на наши бестопливные и будут продавать ту же самую электроэнергию по той же самой стоимости, но при этом трачен, тратя на ресурсы, гораздо меньше средств. Тем самым они еще последние 5-10 лет будут, в принципе, так, так, так говорится, снимать сливки, что, в принципе, нормально, это люди, которые сейчас продают электроэнергию, они сейчас зарабатывают большие деньги. Мы просто с помощью нашей технологии увеличим им прибыль еще в десятки, может быть и в сотни раз. Поэтому никто не будет с нами сопротивляться, и зачем вам это нужно. Они уже все ждут нашу продукцию, чтобы просто применять ее на своих электростанциях. Александр, вы можете произвести видеосъемку генератора с пояснениями, из чего он состоит, с чего складывается цена стоимости генератора, если себестоимость 30 евро, а будет по одному миллиону. Когда будет в открытом доступе чертеж генератора? Да, я думаю, что сейчас, как только будет у нас коммерческий образец готов, мы обязательно снимем видео, расскажем про этот генератор, про все его детали. Что касается выложить чертеж в открытом доступе, нужно понимать, что эту технологию сейчас на данный момент нужно защищать. Представьте себе, все технология это сейчас попадет в какую-то другую страну, например, в Китай. Китай быстро начнет развиваться, применять эту технологию, у них поменяться инфраструктура, и, возможно, они начнут оказывать на нас какое-то давление. Соответственно, для производства этих генераторов а, нужны а, такие металлы, как медь, алюминий. Все это находится на территории нашей страны, и если эта технология попадет сейчас в другую страну, и она будет ее производить, то мы будем просто обязаны добывать для них ресурсы. А, причем эта страна будет производить генераторы на весь мир, а мы будем добывать ресурсы для этой компании, для этой страны, то есть у нас ничего, в принципе, не поменяется. Поэтому дождитесь все-таки, когда компания выйдет свет, когда продукт, наша продукция будет уже на полках магазинов по всему миру. Я думаю, что тогда мы вложим чертежи в открытый доступ, и тогда уже люди смогут пользоваться ими. Елена интересуется, Александр, когда будет обновлено? Можно об этом поподробнее? А что обновленно будет? Обновленная партнерская программа. -то... Она запустится у нас примерно в одно время с нашим сайтом. Все будет уже в мае месяце. Сейчас точно дату сказать не могу, но через неделю нам обещали уже готово показать сайт. лично кабинеты тоже делаются. тоже ориентировочно 5-7 дней. Значит, сегодня 13 марта, двадцатому числу, это будет все готово. Мы протестируем. Я думаю, что вот за последние 10 дней мая это все протестируется, все будет готово, и к концу мая уже выйдет свет партнерская программа личные кабинеты но ну, это крайние сроки возможно что еще раньше так вот виталий интересуется для чего мегаватт контрактом привязка к блокчейну контракты работают на смарт-контракте я так понимаю да конечно это контракты, которые на стандарты ерце 20 на системе эфира Так, вот Валентина интересуется, в каком городе Италии находится подстанция с бестопливным генератором? А, так, сейчас она у нас м, находится в городе, сейчас скажу, периодически ее там они перевозят. Так что есть люди, которые приезжают, смотрят туда иногда, в Италию этот генератор. А, в принципе, есть, есть желающие, которые хотят посмотреть генератор в Италии, оставляйте заявки, я думаю, какое-то время подберем. И Александр Сергеевич сможет вам еще раз это продемонстрировать это для тех людей, кто еще не ездил, не смотрел этот генератор. А так на протяжении двух лет уже много кто туда съездил, много кто посмотрел. Канал автора у нас уже два года идет, дело два года рассказывать про этот генератор. Сейчас я просто название города забыл, вот еще где у меня было записано. Такое название интересное. Город Баре вот пишет Да, вот город Баре. Вот видите, у нас есть уже участники, которые, наверное, посмотрели генератор, поэтому знают, где это находится. Да. А вот Виктор еще интересуется, что за компания NEC? А компания NEC это. То есть наша компания Search это а, та компания, которая будет включать в себя несколько направлений. Например, одно направление это производство генераторов, а другое направление это производство например, транспорта на основе этих генераторов. Третье направление это, например, производство. А, Uh, у нас есть провода, например, которые uh, обладают uh, проводимостью выше, чем все существующие. То есть у этой компании будет много направлений, и, скорее всего, что под каждое направление будет uh, отдельное юридическое лицо. Так вот, NEC. Uh, это компания, народная энергокомпания, которая будет заниматься направлением именно бестопливных электростанций, созданием именно самих генераторов. Так, Сергей пишет, тут, Александр, у нас официальный представитель из Болгарии. Скажите, пожалуйста, о, приез о приезде делегации из Болгарии после 20 мая. Это встреча ваших планов? Да, это встреча наших планов. Дело в том, что мы хотим собрать на эту встречу э, людей из Болгарии, э, из Белоруссии. И еще, по-моему, должны приехать люди из Венгрии. Вот, э, сейчас обсуждается дата, когда всем будет удобно встретиться. Ориентировочно а у нас это будет э, 25 мая. В Москве. Точную дату я сейчас сказать не могу, но вот конец мая точно она будет, точно это все запланировано. Люди уже оповещены. Мы сейчас просто формируем дату, когда всем будет удобно собраться, чтобы планами планы у кого-то не нарушились. В конце мая встреча будет. Все, вопросы закончились? Я благодарю тогда участников, которые уделили время нашему вебинару. Хочу, чтобы люди, которые получили эту информацию, Начали ее применять, начните изучать, что такое электростанции, где применяются наши генераторы, сейчас вот, которые у нас современные существуют, которым уже более 100 лет. Чем отличаются наши генераторы от современных генераторов? Также планируйте, как вы будете пользоваться источником энергии, когда он попадет вам в руки, где вы будете его применять дома, либо в каких-то промышленных производствах, может быть, вы сделаете какой-то новый вид транспорта либо еще какую-то технологию новую откроете. Не стойте на месте, постоянно развивайтесь, следите за развитием нашей компании. Обязательно приезжайте на наши встречи, на наши мероприятия в разных городах, смотрите, где вам удобно. Также вот в Екатеринбурге, конец мая, начало июня будет у нас встреча в Екатеринбурге. Приглашаем также туда всех желающих. На официальном сайте у нас уже на следующей неделе будут вывешены даты, когда будут проходить эти мероприятия. Поэтому не сидите на месте, смотрите, следите, развивайтесь, смотрите за нашей компанией, как она развивается. Следите за тем, как генераторы будут применяться повсеместно, какие будут технологии, выходите за тех генераторов и пользуйтесь ими. Дело в том, что сейчас будет колоссальный такой рывок, скачок, развитие будет большое. И если человек останется на месте и не будет развиваться, то и дети ваши тоже не узнают про эту технологию. Детям обязательно рассказывайте о, о том, что ждет нашу страну в будущем. Желаю всем удачи, оставайтесь с нами, обязательно приходите на наши следующие вебинары, в которых вы узнаете новую информацию, узнаете новости нашей компании. Помогайте нам развиваться, становитесь нашими официальными представителями в разных городах и странах. Помогайте доносить информацию, нашу идеологию, которую мы несем до людей. Срочно нужно все атомные и угольные электростанции модернизировать и заменить эти старые генераторы все-таки на наши бестопольные электростанции. И наконец-то человечество получит открытый доступ к электроэнергии. Вот сто лет уже как мы не можем отойти от свечей и получить бесконечный доступ к свободной электроэнергии. Мы все еще добываем ее из огня. Жгем уголь, жгем газ, жгем нефть. Все еще от костра у нас идет эта электроэнергия. Хотя уже повсеместно мы пользуемся там, айфонами, различными инновационными электронными устройствами, ноутбуками. Все это у нас идет от огня. Горят печи на том конце розетки, и от этих печей у нас идет через паровую турбину, через паровоз, которому 150 лет вращения генератора и электрическую энергию мы получаем получается от огня. И вот спустя сто лет сейчас наступит такой переходный период, когда человечество наконец-то получит открытый доступ к электроэнергии и начнет уже развиваться еще более шире, более продуктивнее, и новые технологии появятся. Так что наши дети уже, наверное, скорее всего, не будут ездить на автомобилях, заправляясь бензином или другим видом топлива. Оставайтесь с нами. Всего доброго. До свидания.